Вот песня знаковая, а в печатном варианте, она с буквой «З», называется «За Донбасс». Не пишите стихи о нежности, Когда тучи нагналась с севера, Когда время прижало к вечности, Оторвите глаза От клевера Время в море идти матросами Ветер пену уносит чайками Волны рвутся С цепи барбосами И мечты с скай этот ветер вовек не кончится, Этот век заштормил до смерти. Этот вечер в закате корчится, И в рассвет поутру не верьте. Нам держать это небо до осени На канатах с малой пропавших. Нас разделит расчет по осени, Вернувшихся или павших, распрямилась надежда парусом, и не ждите стихов о нежности за Донбасс слились схватки яростной. Русь и вырусь на русской местности Со всех нас. Схватки яростной. Русь и вырусь на русской местности.